Всем привет! Итак, каким образом скачать Skype? Для этого открываем наш браузер. В моем случае это браузер Google Chrome. И в поисковом запросе нашего браузера так и пишем скачать Skype. Скачать Skype. Нажимаем вот. И появляется целый список различных вариантов. Лучше всего, конечно же, пользоваться официальным сайтом компании Skype. Www .skype .com. Нажимаем сюда, «Скачать скайп», выбираем Skype для, для компьютера. Соответственно, если мы заходим с мобильного телефона, либо с планшета, выбираем соответствующие закладочки. Нас интересует скайп для компьютера. Нажимаем на кнопочку «Скачать». Нам предлагает, куда его скачать. Лучше всего выбрать папку «Загрузки» и нажать «Сохранить». В нижнем левом углу браузера Отображается состояние загрузки. Видите, вот установочник уже скачался. Соответственно, мы его запускаем. Здесь мы нажимаем «Я согласен». И ждем некоторое время, пока сам Skype скачается и установится. В зависимости от вашей, скорости вашего интернета, это может либо произойти очень быстро, буквально за пару секунд, либо может занять несколько минут. Ждем. отлично skype обновился и здесь нам предлагают войти в нашу учетную запись skype либо microsoft у меня уже есть учетная запись соответственно можем нажать войти ввести пароль и мы попадем в наш skype если же учетной записи у вас нету нажимаем соответствующую кнопочку создать учетную запись и просто следуем инструкциям можно создать запись по номеру телефона вводите номер телефона создать создаем пароль либо можно использовать существующий адрес электронной почты. Давайте, вот, для примера, через почту ее создадим. Вводим нашу почту. И создаем пароль. Должны быть использованы как буквы, так и цифры. Указываем наше имя, фамилию. Далее мы заходим на нашу почту и проверяем код. Мне пришел вот такой вот код. Нажимаем «Далее» и регистрируемся. Аналогичным образом можно было создать свой профиль в скайпе через номер телефона. Просто на номер телефона смс-кой приходит код. Заходим в скайп, нажимаем здесь «Продолжить». Можно, конечно же, сразу же аватарку поставить. Но сейчас этого делать не будем. Нажимаем «Продолжить». Здесь можно проверить, выбрать устройство для записывания звука, то есть ваш микрофон, и устройство для воспроизведения. Ну и камеру тоже. Вот здесь вот камера подгружается. Нажимаем «Продолжить». Продолжить. Угу. Все, можно здесь закрыть. Все, таким образом создали профиль в Скайпе. Можно загрузить немного, немножко позже свою аватарку, подкорректировать некоторые данные. Все на ваше усмотрение. У меня на этом все. Всем пока.